Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. The next station станция – Петровский парк. Станция Петровский парк. Переход на станцию Динамо. This is Petrovsky Park. Change here for Dynamo line Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – ЦСКА. The next station is Для вашей безопасности держитесь за поручни. Dance CSK. This is CSK. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Хорошовская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Хорошовская. Переход на станцию Полежаевская. Наземный переход на станцию Хорошова Московского Центрального кольца. This is here for line 7 Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Шелепиха. The next station Шелепиха. Станция Шелепиха. Переход на станцию Шелепиха Московского Центрального Кольца. Выход к железнодорожной платформе Тестовской первый диаметр и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – деловой центр. Деловой центр, конечная. Переход на станцию Выставочная и Солнцевскую линию. Выход к железнодорожной платформе Тестовская, первый диаметр, и Аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. This is Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации.